Глава 21. Святилище. Скиния была устроена в соответствии с заповедью Бога. Господь наделил людей невероятным мастерством, чтобы выполнить эту гениальную работу. Ни Моисеи, ни рабочие не придумывали план и обустройство строения. Бог сам создал план и отдал его Моисею с точными указаниями размеров и форм используемых материалов и всех предметов обстановки, которые должны быть внутри. Он представил Моисею миниатюрную модель небесного святилища и велел сделать все по образцу, показанному ему на горе. Моисей тщательно записал указания и зачитал их самым влиятельным представителем народа.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 Но Господь принимал лишь добровольное подношение. Преданность труду Божьему и сердечная жертвенность – вот что прежде всего было необходимо при обустройстве обители Божьей. По мере продвижения строительства святилища народ продолжал нести свои пожертвования Моисею, а тот передавал их рабочим. Знающие люди, которым было поручено следить за работами – осмотрели дары и решили, что народ принес достаточно и даже больше, чем нужно. Моисей объявил по всему стану, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Исход глава 36, стих 6. Постоянный ропот израильского народа и суды Божьи, постигшие их за прегрешение, записаны в священной истории, в назидание грядущим поколениям, а особенно, как предупреждение тем, кто будет жить в конце времен. Кроме того, для блага народа Божьего были сохранены свидетельства преданности, усердия и щедрости, оказанное детьми Израиля при добровольных подношениях Моисею. Их радушная жертвенность, с которой они приготовили дары для Скинии, является примером для всех тех, кто искренне поклоняется Богу. Те, кто ценят благословение священного Божьего присутствия, приготовляя святое место, где он бы мог встречаться с ними, должны проявлять большее рвение и усердие в священной работе в той мере, в какой они ценят небесное благословение выше земных благ. Они должны осознавать, что готовят обитель для Бога. Многие тратят целое состояние, чтобы возвести для себя удобные и красивые дома. Но когда дело доходит до устроения места, где присутствует Всевышний, они проявляют поразительное безразличие и не особенно беспокоятся об удобстве, об устройстве и искусности. Их пожертвования не исходят от всего сердца, но даются с большой неохотой, и они постоянно ищут пути исполнения священного долга с наименьшими затратами. Некоторые больше заботятся о строительстве сараев, в которых живет скот, чем о строительстве места для поклонения Богу. Священная работа, выполненная ими столь небрежно, как раз и свидетельствует о степени ценности Божьих благословений в их глазах. Их процветание и духовная сила – будут полностью соответствовать их делам. Бог не одарит благодатью тех, кто так мало понимает ценность божественных вещей. Неохотные и скупые пожертвования не принимаются Богом. Те, кто от сердца и добровольно принесут Господу в дар лучшее, что имеют, как и сыны Израилевы, которые приносили наиценнейшие дары к ногам Моисея, будут благословлены настолько, насколько оценили все божественное. Важно, чтобы помещение, подготовленное специально для встречи Бога с Его народом, обустраивалось заботой и умом. Оно должно быть удобным и чистым, ведь это место будет посвящено и представлено Ему для обитания там. Нам следует умолять Его пребывать в этой обители и освящать ее своим святым присутствием. Необходимо добровольно отдавать Господу достаточно, чтобы спокойно выполнять работу, и рабочие могли сказать «больше не несите подношений». Обитель, построенная для Бога, никогда не должна оказываться в долгах, иначе на Бога падет тень позора. Он видит каждую душу и вознаградит любого, кто добровольно отдаст Ему по первому требованию то, что Он им дал. Если они удержат у себя принадлежащее Богу, то Он поразит их самих, их близких, и уменьшит их имущество пропорционально тому, насколько они ограбили Его. После того, как строительство Скинии было завершено, Моисей осмотрел всю работу и сравнил ее с образцом, полученным от Бога. Увидев, что каждая ее часть соответствовала образцу, он благословил народ». Бог дал Моисею образец ковчега с особыми указаниями по его устройству. В ковчеге хранились каменные скрижали, на которых Бог сам начертал десять заповедей. Он был изготовлен в форме сундука, покрытого внутри и снаружи золотом, а сверху украшен золотым венцом. Крышка этого священного ковчега, престол благодати, сделана из чистого золота на двух краях престола благодати размещались два золотых херувима. Их лица были обращены друг к другу, а благоговейные взоры направлены на престол благодати, что символизировало благоговейное отношение всех небесных ангелов к закону Божьему, находящемуся в ковчеге в небесном святилище. Херувимы имели крылья. Одно крыло каждого из ангелов было простерто вверх, а другое укрывало тело в знак благоговения и смирения. Моисею было велено положить в ковчег, находящийся в земной скинии, каменные скрижали. Они назывались скрижалями завета, и ковчег был назван ковчегом завета, потому что содержал в себе завет Бога, его десять заповедей. Скиния разделялась надвое занавесью или покрывалом. Все убранство скинии было либо сделана из чистого золота, либо покрыта позолотой. Завесы в скинии выткали разных цветов, прекрасно сочетающихся, и на них вышли золотыми и серебряными нитями херувимов, которые символизировали ангельское воинство, связанное с работой небесного святилища, а также ангелов, служащих святым на земле. За второй завесой располагался ковчег завета – это роскошно убранное покрывало, не доходило до потолка. Слава Божья, покоившаяся над ковчегом, освещала обе части святилища, но в гораздо меньшей степени ее свет был виден из первого отделения. Прямо перед ковчегом, отделан, отделенным завесой, стоял золотой жертвенник курений. Огонь на этом алтаре зажег сам Господь, и чудесным образом он поддерживался там днем и ночью, наполняя святилище благоухающим облаком. Его аромат распространялся на многие мили вокруг Скинии. Когда священник возносил благовония Господу, его взор был обращен к престолу милосердия. Хотя он не мог видеть его, но знал, что Господь там, и когда облаком возносились благовония, Слава Господня сходила на трон милосердия, наполняя святое святых, и была видна даже в святом. Слава нередко так наполняла обе части святилища, что священник не мог исполнять обязанности и был вынужден стоять у входа в Скинию. Подобно священнику, возносящему с верой молитву к престолу милосердия, сокрытому от его взора, поступает и народ Божий, направляющий свои прошения ко Христу, пребывающему у престола милосердия в небесном святилище. Они не могут воочию видеть своего посредника, но через веру они видят Христа перед престолом милосердия и возносят свои молитвы к Нему, пребывая в полной уверенности, что Он ходатайствует за них. В этих священных покоях не было окон, пропускающих солнечный свет. Подсвечник, сделанный из чистого золота, горел днем и ночью, освещая обе части скинии. Свет от подсвечника отражался на облицованных золотом стенах, на роскошном убранстве и на прекрасных разноцветных завесах с херувимами, сотканными из золотых и серебряных нитей, внешний вид которых был неописуемо великолепен. Ни один язык не может описать ту красоту, величие и священную славу, которая представляла это место. Завесы, сотканные из разноцветных нитей, отражались в золотом убранстве, переливаясь всеми цветами радуги. Лишь один раз в год, и только после самой тщательной и торжественной подготовки первосвященник мой хвати во святое святых. Ни одному смертному, кроме первосвященника, не дозволялось видеть Священное величие этого помещения, потому что оно было особым местом явления зримой славы Божьей. Первосвященник всегда входил туда с трепетом, а народ ожидал его возвращения в торжественной тишине. Они искренне жаждали благословения Божьего. Перед престолом милосердия Бог общался с первосвященником. Если тот оставался во святом святых дольше обычного – Люди зачастую начали переживать, опасаясь, что по причине их грехов или какого-нибудь прегрешения священника слава Господня поразила его. Но когда доносился звон колокольчиков от его одежд, они испытывали огромное облегчение. Затем он выходил и благословлял народ. После окончания всех работ в Скинии облако покрыло Скинию собрания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 ибо облако Господне стояло над Скинией днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Исход глава 40, стихи с 34 по 38. Скиния была сделана так, что ее можно было разбирать на части и переносить во время путешествий. Господь руководил израильтянами во время их странствования по пустыне, когда для блага народа и славы Божьей им следовало останавливаться в определенном месте и разбивать там шатры, Бог выражал свою волю через облачный стол, Тот низко опускался прямо над Скиньей, и он покоился там до тех пор, пока Бог не давал им повеление идти дальше. Тогда облако славы поднималось высоко над скинией, и люди вновь отправлялись в путь. Во всех путешествиях они соблюдали идеальный порядок. Каждое колено несло свое знамя со знаком отцовского дома на нем, и когда они путешествовали, то все колена шли по порядку, каждая под собственным знаменем. Когда они отдыхали от странствий, возводилась скиния, а затем разное колено расставляли шатры вокруг скинии на определенном расстоянии от нее и в порядке, в котором повелел Бог. Во время странствий народ нес ковчег впереди